Всем привет! Сегодня с вами поговорим о тренировке становой тяги. Я расскажу лично о своей тренировке. То есть я не говорю, что нужно тренировать становую тягу именно так. Я расскажу о том, что делаю я, что подходит лично мне, а вы уже сможете что-то взять для себя отсюда. Поехали! Естественно, первым упражнением будет сама тяга. Вот я ее исполняю в класс... не в классике, в сумо. Вот, в принципе, я тяну и так, и так. Вот, но моя соревновательная техника – это сумо. А, у меня достаточно широкий шаг. То есть, если у меня рабочий вес в районе 240-250 кг, то я к нему подхожу через буквально 2-3 веса, то есть я начинаю со 100, вот, прохожу 140, там, 180, 220, все, я выхожу уже на рабочие свои веса, вот, то есть я, ну, в принципе, мне этого достаточно, чтобы разогреться, вот, и как бы минимально устать и подготовиться тело к нагрузке уже рабочих подходов. Тяну я на своем грифе, вот, и а, он у меня олимпийский, ну, в принципе, стандартный, вот, но у меня здесь насечка заканчивалась, ну, достаточно рано, то есть, для сумо, чтобы, как бы, немножко снизить нагрузку, вот, больше а, включилась мышц, я, как бы, берусь уже, и мне было неудобно, я думал долго, как бы, поступить, вот, в итоге пришел к выводу, что, в принципе, неплохо было бы, Обычной медицинской, медицинским пластырем я залепил. Вот, и в принципе таким образом теперь тяну. Так что, если вдруг у вас в зале гриф без насечки, вот вам хороший вариант исполнения. Вот, первое мое подсобное упражнение, которое я использую, это мертвая тяга, вот, но выполняется она необычным способом. А с горбатой спиной, то есть э, в изгибе, в грудном отделе. Вот. Это нацелено собственно, на разгибатели спины, на поясничный отдел, то есть таким образом я его тренирую. У меня была в нем проблема, вот, и я этим упражнением эту проблему исправил. Вот это достаточно серьезное упражнение, как в плане техники, вот, так в плане выполнения, поэтому я бы его не рекомендовал выполнять на начальном уровне, потому что уже должна быть достаточно развитая спина, чтобы не травмироваться. Вот, Но у кого уже есть опыт и у кого есть проблемы вот с неразвитыми разгибателями, именно в туристичном отделе, отличное упражнение вот, подойдет, чтобы мясо нарастить в этом отделе. Вот. Главное, технически правильно выполнять. Я его выполняю с достаточно маленькими весами для себя, то есть, если у меня рабочие там, в тяге в районе 300, вот, то а, здесь я выполняю там, ну, до 180-200 кг, то есть не больше. Следующее упражнение всем известное, многие его исполняют, в принципе, в каждом зале. Это обычная тяга штанги в наклоне на широчайшие мышцы спины. У меня также с ними проблема была, но ну, она в принципе и сейчас есть, я ее только решаю, соответственно, этим упражнением. И как ни странно, в этом упражнении в принципе просто, соблюдение, соблюдение техники ведет именно к получению результата того, который вы хотите. То есть именно развитые, широчайшие. Если же хотя бы небольшое отклонение в технике будет вы скорее всего ну, не получите тот результат который ждете от этого упражнения как в принципе получилось у меня потому что я долгое время работал в принципе достаточно ну, с нормальными весами для себя там ну в районе 140 150 у меня было на 10 повторений вот но широчайшие оставались в принципе такими же как и были ну верх спины был немного больше вот а само крепление у меня в принципе, достаточно низко находится у широчайшей. Вот, но мяса там не было. Соответственно, мой тренер увидел в этом ошибку в том, что я просто достаточно сильно разводил локти, хотя это такая ошибка дилетантская, что в принципе я не должен был ее свежить, но вот как ни странно я ее сделал. Вот это упражнение я тоже выполняю до 12 повторений, 10-12. Также 3-4 подходах, не больше. Выполняю его в день тяжелой тяги. То есть, будем говорить, основной. Вот, после, соответственно, мертвой. Следующее упражнение также широко известно. Его делают все в зале. Вот, это тяга нижнего блока. Я его выполняю также с той же целью, что и тяга в наклоне. Это развить широчайшие мышцы спины. Вот, в принципе, больше мне на никакой роли не играет. Вот, так что, в принципе, с техникой здесь все то же самое, наверное, что и с, с, с, с тягой в наклоне. То есть, а, также здесь обязательное положение локтей. То есть, максимально мы их прижимаем, концентрируемся на широчайшей мышце. Вот это упражнение тоже выполняю ну, от 10 до 20 повторений, в зависимости от усталости на самой тренировке. Тоже в 3-4 подходах. Уже на заливку, вот, чтобы максимально прочувствовать залить кровью широчайшие мышцы спины. Пойдемте дальше. Следующее упражнение в моей программе – это обычная гиперэкстензия вот, с весом. Я ее выполняю все так же на разгибателе спины. Вот. то есть Мы сделали сейчас им небольшой отдых в двух упражнениях. Вот. И в конце я их уже добиваю непосредственно этим упражнением. В принципе, вот и вся тренировка. То есть Упражнений не так много. Когда я был на более ранних этапах своей лифтерской жизни, вот, у меня были более скромные результаты. А, то есть у меня было достаточно много подсобных упражнений, там, что я только не делал. И мы с моим тренером выбрали под меня этот сплит. И он достаточно, в принципе, действенный. Вот, то есть если говорить именно о моем результате, то а, просто... Обычные цифры в декабре прошлого года я на соревнованиях выполнил в тяге в троеборье 321 кг, а, вот, а через 3 месяца, через 4 в апреле я уже делал 340 То есть за 3 месяца мы подняли результат на 20 кг, вот таким вот обычным принципе, сплитом, при том, что мы выступаем не только отдельно отдельной становой тяге, а именно в троеборье. С вами был Евгений Григорий, команда «Живая сталь» и для канала тренирую себя». Увидимся в следующих видео.